Я приветствую тебя, зритель Универньюз, и спешу поделиться событиями, которые произошли в Казанском университете. В студии Анна Глазунова и мы начинаем. Ильшат Гафуров принял участие в годовом общем собрании акционеров ПАУ нижнекамс нефтихим Стар приемная комиссия КФУ, открыла свои двери для абитуриентов. Одолевает волнение, как студенты Казанского университета сдают госэкзамены. 20 июня состоялось годовое общее собрание публичного акционерного общества «Нижнекамск-Нефтихим». В нем принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. О том, как развивались события, расскажет Диана Шилова.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 Запуск состоялся в октябре 2017 года. Данное событие – итог большого пути, который пройдет в тесном взаимодействии ученых Казанского федерального университета с научно-техническими службами объединения нижнекамс группы ТАИФ, а также Министерство образования и науки Российской Федерации. На сегодня сотрудничество выстраивается между лабораторией акцепционных и каталитических процессов КФУ и ПАО нижнекамс Целью работы является разработка и промышленная реализация высокотехнологического производства отечественных катализаторов, внедрение их в промышленную практику и модернизация существующих технологий синтеза изопрена. На сегодня сотрудничество устраивается между лабораторией ассопционных и каталитических процессов КФУ и Пау Нефтехим. Целью работы является разработка и промышленная реализация высокотехнологических производств отечественных катализаторов, внедрение их в промышленную практику и модернизация существующих технологий синтеза изопрена.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 Узнать подробную информацию о вступительных экзаменах и подать документы теперь можно по адресам Кремлевская, 35 и Нужина, 2. В Казанском федеральном университете свою работу начала приемная комиссия. О том, какие изменения ждут абитуриентов, смотри в сюжете. 20 июня свою работу начала приемная комиссия Казанского федерального университета. В этом году она впервые располагается в двух местах по привычному адресу Кремлевская, 35, а также в культурно-спортивном комплексе УНИКС. В прошлом году мы столкнулись с тем, что значит достаточно э, серьезные были очереди у нас договорного дела, компьютерный к нас, когда у нас приемная комиссия располагалась только во втором учебном корпусе Кремлевского 35. Это снимет э, ажиотаж очереди и позволит комфортных условиях, ну, скажем, в течение двух часов абитуриентов пройти всю полностью процедуру. В этом году повысили баллы победителям и призерам Олимпиад, проводимых в Казанском университете и конференции имени Лобачевского, а также индивидуальные баллы победителям и призерам IT-школы Samsung. Активная работа ведется по привлечению иностранных абитуриентов. В этом году планируется принять около 2000 человек на все формы подготовки. Была проведена колоссальная работа в течение всего учебного года. Наши представители выезжали в страны СНГ, проводили там профориенционные мероприятия, проводили, скажем, предварительные отборочные испытания, по результатам которых сегодняшний день позволяет нам сделать вывод о том, что где-то 3,5 тысячи абитуриентов из стран СНГ изъявили желание поступить к нам. Наплыв абитуриентов ожидается в начале июля. Аттестаты школьникам начнут выдавать в конце июня, в начале июля. И вот после того, когда первые аттестаты будут получены, после 7 июля здесь будет первая волна же. То есть те, кто ждал аттестат, получил, скорее побежал сюда подавать документы. С 12 по 26 июля начинаются внутренние вступительные экзамены в Казанском университете. В этот период также ожидается большое количество абитуриентов. В прошлом году средний балл ЕГЭ составлял 77,4. В этом году планируется поднять его до 77,8. Средний балл ЕГЭ рассчитывается по бюджетному приему. А количество бюджетных мест у нас несколько сократилось по ряду направлений и специальностей. Поэтому, значит, соответственно, те, кто пройдут отбор, их баллы будет выше. В этом году план приемов в КФУ составляет 12 773 абитуриентам на бюджетную форму 5 392 человека. Пока свои аттестаты баллы ЕГЭ не получили выпускники, свои вопросы приемной комиссии задают школьники десятых классов. Дамир Гафуров приехал специально, чтобы узнать, какие требуются предметы для поступления, к чему готовиться. Я хочу стать учителем физики и дарить знания другим ученикам. У меня в семье почти все педагоги и... Мне было бы э, приятно стать таким же. Я пришел сюда, чтобы понять, какие предметы мне нужно задавать, чтобы стать учителем. И в следующем году уже прибуду сюда, на этот факультет. Приемная комиссия будет работать с понедельника по пятницу, с 8.30 и до 17.00. Казанский федеральный ждет абитуриентов. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.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 Адель Шемилова, Леонард Влетьяров, Владимир Нелюбин, Универньюз. Выпуск подходит к концу. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. С тобой была Анна Глазунова. Пока.